Привет всем! С вами снова я, Алена. И сегодня, как уже, наверное, некоторые поняли, мы будем с вами делать мороженое. Потому что сейчас у нас 33 градуса, и жарко, хочется холодненького, поэтому я решила сделать мороженое. Для этого нам понадобится... Самый главный продукт, это у нас сливки будет. Ну, можно на молоке сделать, я пробовала, но это получается не очень вкусно. Молоко. Я добавлю немного. Сахар. Одно яйцо. Ну, конечно, обязательно формочки. Я вот буду использовать формочки. Вот такие вот зонтики, формочки. Очень получается классно, я уже делала. Я делала и просто на молоке, и со сливками. Со сливками получается просто вкуснее в магазинах мороженое. Вот, если вот все по рецепту сделать, то прям очень вкусно. Вот такие буду использовать. У меня вот эта вот одна отломалась, потому что я заказывала на Тао Я заказывала... На... Если что, ссылка будет в описании. Ну, вот, у меня пока ехала посылочка. У меня здесь вот она подломалась, но не страшно. Если что, я эту формочку не буду использовать. Так, потом еще вот такие вот зайки. Зайки вот такие я еще не открывала. Вот. Кстати, вот у этих, смотрите, когда тает... Я Когда мороженое тает, вот так же мы его вытаскиваем И вот так оно на, полочке, на палочке будем есть Вот сюда стекает И вот здесь вот Потом можно пить засунуть, это целая катастрофа Так, ну вот а у зонтиков нету вот таких вот штучек, поэтому высосывает нельзя. У заек есть тоже, так же как и у овощи. Так, ну и кто хочет еще там, можно сделать шоколадное мороженое. Можно сделать просто молочное. Молочное, я вам скажу, вкуснее. Можно сделать также шоколадное, добавив там какао, пенесклук там, но у меня вот пенесклук закончился, поэтому я возьму какао брумми, я не знаю, думаю, ну, нормально тоже получится, потому что у них много разных вкусов, поэтому с пенесклуком это просто шоколадное получается, а с брумми я не пробовала еще, также вы можете добавлять что хотите там, Итак, давайте приступим. А, еще нам понадобится миска, где мы все это будем перемешивать. И, ну, это небольшая чашка, не подумайте. Это я возьму, чтобы смешивать вот это вот шоколадное, чтобы делать. Я возьму вот эту вот кастрюлю, она такая вот большеватенькая, но нам такого размера не надо. В формочке я пока отложу в стопку, И какао тоже в сторону отложу. Сахар тоже. И пока что нам понадобится самое главное сливки, яйцо и молоко. А сливок я взяла 20% чем больше процентов ну, чем они гуще, короче, тем лучше. Я вот взяла такие 20 Дальше яйцо. яйца, сливок на пол пачки, ну вот так вот, то тогда одно яйцо берем, я взяла, выдала всю пачку, поэтому берем два яйца. Дальше. Да. И молока мы добавляем один граневый стакан. Вот столько. Один полный граненый стакан добавляем. И не забудьте, нам понадобится миксер. У кого нету миксера можно перемешивать ложкой или венчиком. Венчиком будет лучше. Ну, долговато, конечно, а ложка это вообще долго. И не вздумайте еще какао брать и несыпать сюда. Потому что так у вас все будет шоколадное. Я хочу, чтобы у меня было половина мороженых обычных. Так, ну все, я нашла миксер. Вот. И сейчас я вставлю вот эти мельчики. Вс ⁇ Давайте теперь добавим сахар, кстати, надо, чтобы он был сухой, добавляем вот один гранул из такой Получается. И продолжаем. Столько я добавлю. Я просто немного буду шоколадную так я не знаю сколько шоколад добавлять но я так вот одну пока я по цвету буду ориентироваться одну маленькую ложечку, вторую маленькую ну, вот, либо две либо три там как-то так такого шоколадного цвета, оранжевого. О, Чтобы не пролить, я придумала так, через такую штуку можно. Ну и разолью по формочкам. Вот здесь до линии налила Второй такой же маленький зонтик сделаю, наверное. Я могла бы тоже сделать. Я сделаю зонтик оранжевый. Сделать-то вообще мороженое своими руками очень легко. Нужно только купить, самое главное, сливки, молоко и яйца. Сахар, я думаю, у всех есть. Формочки тоже надо купить. Можно хотя делать там чем нибудь не знаю. В чем-нибудь, короче, можно делать. Так. Нет, я не знаю, если хватит. Тут, Давайте попробуем. Теперь будем делать обычные мороженки. Я сделаю вот эти вот я открыла. Зайк. Дальше давайте делать зайк, вот Я сделаю всяких и разбиваю по разным формочкам. Да Господи. Здесь чуть-чуть приходилось. -чуть так, попробуем теперь сделать вот такую. Вот, такие вот ушки классные. Я сделала только три шоколадных. Я... мне не очень как нравится шоколадные, поэтому я это сделала чуть-чуть. Давайте теперь вот такую сделаем. У нас еще достаточно много состава вот этого Кстати, вот, вот эти вот зонтики, они самые маленькие. А вот те вот закрыты, они одинаковые. Так-то неплохо. Ну, а сегодня мы попробуем сейчас с вами делать, когда у меня уже мороженого почти не осталось, мне взбрело в голову сейчас, то, что можно попробовать сделать с кусочками яблока. Давай еще чуть-чуть и порежу. эти вот кусочки. Вот так вот у нас получается. Вот. Такая вкусняшечка. Так, ну, ставим это все в морозилку. Подписываться на мой канал, ставить лайки и рассказывать своим друзьям. Пока, до новых встреч. Привет всем, привет всем, привет всем. Привет всем! Привет всем! С вами снова я, Алена. Я очень вас люблю. Также вы можете найти меня в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме и в Твиттере. Не забывайте подписываться на мой канал и рассказывать